Компания RADCO начала выпуск самосвальных кузовов для шарнирно-сочлененных многофункциональных грузовиков AMT-600 и AMT-400, производство которых было налажено в прошлом году. Новое оборудование позволяет транспортировать от 10 до 20 тонн груза, и при необходимости перевозки более легких материалов борта кузовов могут наращиваться. Также кузов может быть удален с многоцелевой платформы, и на его место установлено другое оборудование, необходимое для выполнения оперативных задач. Например, устройство для транспортировки труб. Помимо этого, компания RADCO расширила ассортимент внедорожных шин для AMT, которые дают возможность машинам работать в таких экстремальных условиях, куда другие сочлененные самосвалы просто не могут проехать. Для трехосной модели AMT600 предназначен кузов грузоподъемностью 20 тонн и объемом 16 кубических метров. При наращивании бортов объем увеличивается до 24 кубических метров. В свою очередь, для двухосной модели AMT400 выпускает кузов грузоподъемностью 10 тонн и объемом 8 кубических метров, который можно увеличить до 12 с половиной кубов. Оба варианта кузова имеют угол опрокидывания 70 градусов, который достигается за 12 с половиной секунд. В дополнение к новым кузовам клиенты могут выбрать шины, наиболее подходящие для конкретных условий работы. В частности, AirDCO предлагает карьерные строительные тракторные и песочные покрышки. Модель AMT600 оснащается 250-сильным дизельным двигателем, Каменский USB 6.7 Тайр мощностью 250 лошадиных сил и может иметь полный привод или два ведущих моста. Максимальная скорость составляет 50 км в час. На AMT400 устанавливается двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Машина может поставляться с полным приводом или одним ведущим мостом. Максимальная скорость составляет 37 км в час. Помимо самосвальных кузовов на AMT600 и AMT400 могут устанавливаться оборудование для транспортировки труб. Несколько типов цистерн жарное оборудование, плоская платформа, кунг для перевозки персонала и оборудование для транспортировки сахарного тростника. Все мы, проводя какие-либо строительные, ремонтные, слесарные или иные инженерные работы, понимаем, насколько важно при этом соблюдать правила безопасности. Защитные каски, перчатки, очки и обувь являются теми предметами, которые могут уберечь от травм. Но проблема в том, что зачастую эти средства защиты либо доставляют неудобства, либо лишают нас чувственности рук, хорошего обзора или требуемой подвижности. В частности, перчатки с одной стороны должны обеспечивать достаточную защиту и при этом оставлять необходимую чувствительность пальцам, ведь слишком жестко, они не позволят удобно держать инструменты и ощущать выполняемые операции, а тонкие и комфортные не уберегут от травм. Однако кажется, чилийская компания resafe сумела найти баланс между безопасностью и удобством, создав линейку защитных перчаток под названием Mark 8, способных предоставить своему владельцу невиданную безопасность и при этом оставив пальцем высокую чувствительность. В эту линейку вошли четыре модели: AB5, AB5 CF, NI5 и SR5, каждая из которых имеет свои особые качества и отличия. Модели NI5 и AB5CF – это хлопковые перчатки, короткие и длинные, предназначенные для персонала, работающего на складах, фабриках и заводах, для грузчиков, работников, обслуживающих различные оборудование и, конечно, для строителей. Тогда как перчатки AB5 и SR5 идеально подходят для фрезеровщиков, сварщиков, каменщиков и строителей. Так же, как традиционные ботинки с остальными носками, они защищают верхние части рук с помощью очень прочного термопластика материала при этом нижняя часть пальцев их подушечки а также ладони остаются чувствительными сохраняя мелкую моторику эти перчатки надежно защищают руки от порезов проколов защемления ожогов попадания молотка или иных инструментов которые могут лишь максимум повредить верхний слой ткани но не нанести травму они выдерживают даже силу пилы и топора оставаясь целыми и предохраняя руки на сегодняшний день эти инновационные перчатки выиграли уже несколько золотых медалей на международных конкурсах по и безопасности. Новый стартап Adventure Tape ориентируется на тех, кто ведет активный образ жизни с сопутствующим объемом мелких повреждений снаряжения. Этот продукт нечто среднее между веревкой, бинтом и скотчем, он не имеет клеящего слоя, но эластичен, прочен и, что важно, адаптирован для многоразового использования в самых разных условиях. Adventure Tape позиционируется как лента для приключений, о чем бы ни шла речь, с ее помощью можно совершить мелкий ремонт в пути. В отличие от веревки, полиуретановая лента растягивается в 8 раз и сжимается обратно, не теряя своих свойств. Да, клея здесь нет и в дырку в надувном матрасе ей не заделать, зато можно крепко перемотать прохудившуюся обувку. Благодаря высокой адгезии слои ленты липнут друг к другу, а фиксируется все обычным узлом. Лента водостойкая, устойчивая к механическим повреждениям и не теряет эластичности при температурах до минус 20 градусов Цельсия. Для ее хранения используют оловянные контейнеры разного объема. Вы всегда можете размотать ставший ненужным узел и спрятать остатки ленты про запас. В продажу Adventure Tape поступит в трех вариантах с шириной ленты 9 18 и 43 миллиметра по 3,6 6 метра в рулоне стоимость универсального пакета с тремя упаковками плюс стяжками для соединения лент разной ширины составит 28 долларов автор стартапа даже не пытается заявить что их изделие заменит старый добрый скотч и прочную бечевку но она сможет найти свою нишу на рынке туристического снаряжения мэр города Бат Херсвельд, что в Центральной Германии утвердил реализацию экспериментального инфраструктурного проекта. В ближайшие шесть недель почтальонные сотрудники службы доставки DHL начнут работать вместе с напарниками роботами. Автономные машины будут практически самостоятельно передвигаться по городским улицам и доставлять посылки. В компании DHL открыто декларирует стремление к инновациям и смелым решениям. Нынешней осенью был дан старт формированию парка автономных машин, первыми представителями которого стали роботы Copter и постбот один летает второй ездит и оба возят посылки используя навыки машинного обучения дрон постбот является транспортной тележкой с электродвигателем грузоподъемностью 150 килограмм его снабдили системой ориентации на местности первый раз по маршруту робот следует глядя на ноги почтальона по поводыря а затем сможет повторить этот путь самостоятельно ездит он не быстро со скоростью 6 километров в час имеет высоту 150 сантиметров и учится как объезжать препятствия так и самому не создавать помех пешеходам задача у пост бот ровно одна отвести груз по указанным координатам такие роботы нужны компании dhl в первую очередь для того чтобы оптимизировать услуги по доставке заказов из онлайн магазинов люди покупают все больше почтальонам приходится чаще таскать тяжелые коробки но ведь с этим легко справится робот осталось лишь проверить насколько эффективно машина сможет работать в условиях реальной уличной среды После чрезвычайно удачного старта в 2013 году компания GoSun доработала свое изделие и теперь запускает в производство одну из самых дешевых и компактных солнечных печек в мире GoSun Go. Принцип ее работы прост: параболические зеркала собирают солнечный свет и концентрируют его на центральном модуле, нагревая его. Однако теперь конструкция печи стала предельно простой и универсальной. Зеркала выполнены в виде полусфер, и в закрытом виде становятся половинкой внешнего корпуса чехла печи. Внутренняя часть выполнена в форме полого цилиндра, куда можно залить жидкость и засыпать продукты. Печь нагревается от самого факта наличия солнечного света и может работать в скудных лучах зимнего светила при низких температурах, хотя и с закономерным падением эффективности. Главное преимущество солнечной печи она использует пассивный источник энергии, поэтому после экспериментов с большими моделями гриль в GoSun вновь вернулись к компактным вариантам, которые удобно брать в поход. Имея габариты ноутбука, новая модель весит около 0,9 килограмм и рабочий объем в 400 миллилитров. Все, что в нее попадет в солнечный день, может быть разогрето до 260 градусов, максимум за 30 минут. Цена вопроса 99 долларов. Сравните это с ценником от 279 до 999 долларов за прочие солнечные печи из представленных на рынке, и все вопросы, почему компания GoSun на Kickstarter мгновенно собрала в 10 раз больше запрошенной суммы, отпадут сами собой.